Устройство классической системы FPV Камера, передатчик, приемник, монитор Монитор бывает с записью, без записи, всевозможные Значит, я проанализировал то предложение которое было на рынке и сделал несколько по другому то есть я свой выбор остановил на камера передатчики то есть здесь в одном корпусе объединена видеокамера и передатчик с антенной значит частота вещания 5.8 более подробное описание есть на сайте производителя, у продавцов. То есть это у нас видеокамера и передатчик. В принципе этого уже достаточно для того, чтобы простейшую систему FPV построить именно на вашем устройстве. Там, квадрокоптере, либо автомобиле. То есть запитав вот эту систему, вы получите изображение и передадите его в эфир. Ну и то, что касается приемника видеосигнала, то есть я поступил следующим образом. Я взял телефон, взял USB OTG приемник видеосигнала, который также работает на частоте 5,8. Единственное, в ближайшее время я хочу произвести модернизацию, поменять эту антенну обычную на поляризационную антенну, так называемый клевер. Но пока он в пути. Итак, для минимального комплекта FPV уже достаточно передатчика, приемника и видеомонитора. В моем случае роль видеомонитора выполняет мобильный телефон. Но так как всем хочется знать, как далеко, как высоко, как быстро летает их или ездит их радиоуправляемая игрушка, в этом случае на помощь нам приходит система OSD. Что такое OSD? Опять же, простейшая OSD состоит из GPS приемника и самой платы. Эта плата может считывать сигнал не только с приемника GPS, но и с платы с полетного контроллера квадрокоптера но в моем случае на, при установке на Simu X8 так как это самый-самый-самый один из самых бюджетных квадрокоптеров с минимальным функционалом а мы с платы управления того дрона не можем взять ничего поэтому мы берем только что мы берем видеосигнал с камеры, отправляем видеосигнал на плату OSD. Плата OSD здесь стоит барометр а плата OSD обрабатывает данные местоположение, данные с барометра, определяет скорость на основе данных, которые поступают в GPS. значит И все эти данные обратно отправляет уже на передатчик. Но ну, так как у нас это устройство является камера передатчиком, то данные опять же возвращаются сюда и уходят в эфир. Дальше эти данные принимаются приемником и транслируются у нас непосредственно на монитор. Пару слов о коммутации и о запитке. К плате OSD, к приемнику идут схемы, где указано, что какой вывод обозначает. Подключение примитивнейшее. Плата OSD позволяет получить сигнал, внешний, вернее, получить внешнее питание и затем при необходимости подать его на камеру, чем я воспользовался, то есть в моем случае Камера, камера передатчик запитаны от платы OSD. Значит, на них идет транзитом э, питание. И здесь также может еще подключаться питание, если нужно какое-то внешнее измерить. То есть, например, если мы запитываем отдельно OSD-передатчик, и нужно запитать еще, вернее, замерить отдельно бортовую сеть. То есть эти данные все могут накладываться. Это подключение GPS приемника. Мутация, то есть, все провода идут в комплекте с OSD свой комплект проводов, с камеропередатчиком передатчиком свой комплект проводов, которых более чем достаточно для того, чтобы все это дело скоммутировать и подключить. Итак, запитку производим в нашем случае от батареи 7,4 вольта, ну, то есть от 7 до 8 вольт, без всяких понижающих устройств, так как и камера передатчик и OSD приемник способны переваривать от плюс 5 до 16 вольт, то в принципе все основные стандарты это там 2s, 3s аккумуляторы, 4s по-моему они да, переводить смогут. Все, то есть у нас все в работе, значит это индикация о том, что заработала у нас плата USD, то есть она так и будет постоянно моргать, значит здесь у нас индикация, что GPS приемник запитан. Все, то есть так и будет светиться теперь так, несколько слов о камера камеропередатчике значит фокус у нас изменяемый а, далее клевер расположен на гибком проводе то есть в принципе согнуть его можно без проблем в любое положение передатчик оборудован двумя кнопками эта кнопка меняет канал диапазон, то есть выбираем один из восьми и долгим удерживанием более двух секунд мы переходим в выбор канала А, Б, С, Д, Е. То есть удерживаем, они а постепенно меняемся. А, Б, С, Д, Е. Значит, я в основном использую по умолчанию 6D. С этой стороны кнопка отвечает за смену мощности передатчика. Передатчик здесь комбинированный 25-200 милливатт. Сейчас трансляция идет в режиме 25 милливатт об этом нам характеризует э, не светящийся индикатор то есть нажимаем более 5 секунд то есть нажимаем и удерживаем более 5 секунд сейчас мы увидим как загорится светодиодка это характер это говорит о том что камера, пере... камера передатчик переключились в режим э, передачи с усилением ну то есть мощностью 200 милливатт Переводим обратно в режим 25 мВт, все, перешли, значит механические переключатели отвечают за поворот камеры, отзеркаливание, включение и выключение звука, ну еще там какие-то моменты, но это все отражено в инструкции, то есть это основные настройки передатчик Дальше Данную камеру я взял, так как не хотел изначально, не планировал изначально ставить э, систему ОСД, то есть я бы взял ее, э, эта камера передатчик поддерживает передачу аудиосигнала. Соответственно, можно обойтись без OSD. И для контроля, если мы где-то далеко летаем или ездим, для контроля заряда аккумулятора можно использовать микрофон, но для этого нам нужно будет установить пищалку, на которой мы выставляем нижний порог напряжения какой-то. И э, при достижении этого нижнего порога пищалка начнет пищать. Э, камера передатчик с помощью микрофона этот сигнал будет транслировать нам на устройство. Единственное, что в данном случае телефон вот с таким домком он не поддерживает передачу, не поддерживает прием звука. То есть мы получим только видеокартинку, звук слышать не будем. Итак, при подключении нашего камера передатчика происходит передача видеосигнала а вот ОСД накладывает на него уже свою информацию Данная ОСД поддерживает при фиксации спутников автоматическую привязку к точке так называемый том. то есть как только спутники будут пойманы произойдет автопривязка соответственно куда бы мы не улетели у нас всегда будет курсор указывать на положение дома таким образом ну, условно мы всегда можем вернуться еще такой момент про настройку всей этой системы значит настраиваемые как э, каналы частота на передатчике так и на приемнике на приемнике это все реализовано одной кнопкой то есть нажимаем и выдерживаем находится вот здесь кнопка В принципе, на э, термоусадке здесь печать, но ну, она подоблеклая, и как раз указано, что кнопка находится в этом месте. То есть, как только мы нажали и удержали, происходит автосканирование всего диапазона, и после этого передатчик э, автоматически выбирает э, тот сегмент диапазона, часть диапазона, где был максимально высокий сигнал. На мой взгляд, данный комплект максимально эффективный и целесообразный, потому что, в принципе, у нас присутствуют все компоненты, плюс есть возможность записи, плюс есть возможность использовать монитор телефона в качестве экрана.